Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз под небесным пришел еще один элемент для электронного стабилизатора трехкусевого. В прошлом видео я показывал распаковку непосредственно мини-штатива для данного стабилизатора. И сейчас подошла другая часть, хотя можно и сразу же купить было обе части. Здесь приобреталась отдельно. Пришла вторая часть конкретно селфи палка или мини-монопод, непосредственно тоже для электронного стабилизатора. Возвращайте часть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 предназначена для экшен камер трехосевых стабилизаторов однако подходит и для стабилизаторов с использованием смартфонов то есть электронные трехосевые стабилизаторы то есть вот такая вот упаковка внутри находится непосредственно в самом э, монопод селфи палка и сейчас мы ее благополучно вскроем вот такая вот селфи палка сама структура металлическая, состоит из алюминия, здесь вот есть прорезиненная ручка внизу резьба одна четвертая дюйма, сверху резьба тоже одна четвертая дюйма так вот 19 сантиметров, можно прикрутить мини штатив, в результате будет вот так вот стоять на этом мини штативе, есть еще вариант мини штатива, здесь где-то 11 сантиметров 10 с половиной а есть еще 19 сантиметров но тут ножки достаточно большие кому необходима повышенная устойчивость то есть можно использовать данные ножки а мы будем использовать непосредственно при помощи данных ножек и что здесь происходит во-первых вот здесь вот есть обозначение ключа то есть открывается очень просто поворачиваем по часовой стрелке в результате получаем Раз, два, три, четыре звена, благодаря которым то есть осуществляется фиксация. А не четыре, а пять звенев, то есть раз, два, три, четыре и пять звенев. Все одно не раскрылось. Принцип фиксации, тут вот ребро есть, и благодаря вот этому ребру и фиксируется данная селфи-палка. Обратно принцип тот же такой же, и закрываем эту селфи палки давайте сейчас посмотрим как это все будет выглядеть непосредственно на электронном стабилизаторе выдержали эту селфи палкой этот мини штатив всю эту конструкцию и результат давайте смотреть Всем спасибо за внимание, тому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.